Новые интересные выпуски. Итак, водолеи. Март, это у нас первый месяц весны. И это очень удачный для вас месяц, поскольку он всецело смещает фокус внимания на вашу личность. Он дает вам возможность зарабатывать, совершать покупки, приобретения важные. При этом вы будто бы выходите из тени из какого-то хаоса и круга вот ситуации, в, в которой вы находились. Это связано в первую очередь с движением Венеры и Марса. Дело в том, что в январе и феврале 22 -го года эти планеты шли по знаку Козерог, по вашему 12 дому, создавая вот... Такое ощущение некой изоляции, когда вам нужно вот что-то делать в одиночку, когда вы могли, скажем так, эмоционально отстраняться от других. Но, скажем так, будет итоговая какая-то ситуация в начале месяца, так как Венера, Марс и Плутон соединятся в Козероге, и в период с 1 по 6 число вы можете скажем так, ощутить очень сильный импульс и желание что-то менять в своей жизни. И вот начиная с 6 марта, эти планеты, Венера и Марс, переходят в ваш знак. И Венера дает желание, Марс дает силу добиваться желаемого. Поэтому такой тендент, безусловно, даст вам энергию в развитии он даст вам видение новых вершин и желание их покорить к тому же в марте месяца будет хорошая скорость планет не будет ретроградных планет что безусловно делает март благоприятным месяцем для начинаний 2 числа будет новолуние в рыбах в аспекте курану это новолуние как раз таки происходит в вашем секторе финансов ресурсов и это могут быть новые финансовые цели, новые возможности для зарабатывания денег. Тем более, что Новолуние аспектирует вашего управителя Урана. И, соответственно, для того, чтобы извлечь максимум пользы из тех возможностей, которые будут появляться в начале месяца, вам нужно проявлять личную инициативу. Поэтому, если у вас есть какие-то Планы, если есть какие-то идеи по поводу того, как вы можете увеличить ваш доход, чем бы вы могли дополнительно заняться и зарабатывать, то обязательно пробуйте, поскольку планеты этому благоволят. К тому же в День Новолуния Меркурий соединится с Сатурном в вашем знаке, а это аспект трезвости мышления, это аспект логики, здравого смысла, когда человек может все разложить по полочкам и спланировать, продумывая каждый шаг. Поэтому действительно, вот проявляйте стратега в начале месяца, это очень хорошее время для вас. Еще одна такая яркая тенденция марта, это соединение Юпитера и Нептуна, которое продлится всю весну 22 года с марта по май месяц. Эти две планеты соединятся в вашем секторе финансов и ресурсов, и это прям, знаете, такой сильный попутный ветер в парусах тех, кто работает онлайн, работает с другими странами. По сути, это вот неограниченные возможности в плане зарабатывания средств, когда вы ощущаете, что... Потолок, который ранее мог вот быть в вашем представлении, его на самом деле нет. Но также это соединение, которое дает возможность легализовать свой доход и будет необходимость оформить какие-то юридические моменты или переоформить, то есть так или иначе может присутствовать и бумажная волокита по такому соединению. И, кстати, в период с 5 по 13 число, когда Солнце будет проходить по Юпитеру и Нептуну, вы можете ощутить вот это соединение планет и как раз таки... Это могут быть новые идеи и, что самое важное, новые амбиции, вера в себя, в то, что у вас получится. И важно не сидеть сложа руки для того, чтобы прочувствовать действительно это благоприятное влияние. С 10 по 27 число Меркурий будет проходить тоже по вашему сектору финансов. Он будет пролетать, я бы даже сказала, поскольку скорость у него очень высокая, хорошая. Поэтому в указанный период могут быть какие-то быстрые сделки. Это хорошее время для продаж, покупок. Но в то же время Меркурий, Евро и Богдай, Юпитер, Нептун, они не дают, знаете, такой щепетильности, которая часто нужна в финансах. Они не дают такого мастерства, именно чтобы не пропустить какие-то сделки операции поэтому может быть ряд ошибок у вас финансовых в этом месяце они не принесут значительных убытков но это будут ошибки скорее которые вы допустите из-за доверчивости из-за спешки из-за того что вы как-то все пускаете на самотек поэтому обращайте внимание на такие вещи чтобы не делать вот какие-то важные финансовые сделки только лишь на доверие. А обязательно это все нужно вот в более серьезной форме пропускать. Тем более, что 18 числа будет полнолуние в Деве, а оно призывает к рациональному подходу, когда речь идет о больших финансах. И это как раз-таки необходимость вот либо нанять бухгалтера, либо самому заниматься подсчетами. К тому же полнолуние будет в аспекте к Плутону, а это подразумевает то, что нужно будет в корне изменить ваш подход к финансам, ваши отношения к сбережениям ваше отношение к тем финансовым целям, которые вы ставите перед собой. С 21 по 23 число Меркурий будет соединение с Юпитером и Нептуном в секторе финансов. Это может быть решение бумажных каких-то вопросов. Это может быть также и какая-то важная сделка этого месяца. И, наконец, очень интересное соединение Венеры с Сатурном в вашем первом доме произойдет под конец месяца. И это как раз таки вот то рациональное зерно в финансовом плане, которое э, уже будет вашей хорошей привычкой. То есть э, это новый подход в решении финансовых вопросов, это э, возможно э, новая финансовая цель, на которую вы будете готовы откладывать и иметь сбережения.